Дорогие рукодельницы, приглашаю вас на курс Книдс где вы сможете создавать сложные разрезные изделия. Если вы любите нестандартную одежду, не как у всех, то, скорее всего, ходите по интернету и ищите чужие схемки и описания. Но учтите, что эти изделия могут не подходить вам ни по размеру, да и ни по типу фигуры. Поэтому, если вы владеете программой Книдс вам достаточно один раз завести свои размеры в программу, и дальше всего лишь корректировать готовую выкройку, передвигая контрольные точки. Вам не нужно будет каждый раз делать перерасчет изделия. Вам не нужно будет каждый раз рассчитывать его, менять его для каждого нового клиента. Посмотрите, какие изделия вяжут наши ученицы всего лишь через 5 дней после начала изучения курсов не ставишь за 5 дней. Эту программу у нас проходят ученики мастер-группы, чтобы перестать зависеть от расчетов. Смотрите изделия, которые мы вяжем после прохождения теории. На построение любой выкройки из того, что вы сейчас увидите, уходит не более 15 минут. Каждый раз на новый курс мы вяжем новые изделия. Джемпер уголки, майка трапеция, майка черничный смузи, безрукавка паутинка и джемпер, который вы видите на мне, тоже мы будем вязать после изучения этой теории, которая будет у нас идти через месяц. Все подробности под этим видео.